вы живы! А бомба полностью заряжена! Нельзя терять ни минуты! Нам нужно срочно попасть в реактор! Ступайте к железной дороге! Она приведет к башне сингулярности! Берите, что нужно, и мы отправляемся! Демичев считает, что МВП способен сдержать ее мощь, но он ошибается. Почему Демичев вдруг решил, что сможет опустать все это? Нам нужно попасть туда, пока Демичев нас не настиг. стала эпицентром нарушений. Временных волн реальность 51 -го года просачивается в нашу эпоху. Эти возмущения, похоже, влияют на течение времени. Смотрите подночь, капитан. Растения сильно изменились из временных волн. Мы приближаемся к эпицентру. Само время здесь сходится. Этот дневник доктора Барисова. Каторга 12. Потрясающий. Времени совсем мало, надо Я останусь здесь и подготовлю приборы, а вы идите в мою лабораторию. Я работаю над модулем для МВП, который позволит создать веслом с помощью сингулярности. Потом вы вернетесь в 55-й и исправите историю. Вступайте, капитан. Отыщите мою старую лабораторию. Там вы найдете модуль для МВП. Артевичем. Надеюсь, МВП поможет. Капитан, позвольте открыть вам дверь! Здесь мы и восстановим ход истории. Используйте МВП на сингулярность, чтобы открыть разлом в 1955 год. Затем уничтожьте реактор бомбы Е-99. Когда сингулярность взорвется, все встанет на свои места. Приступайте, капитан. Удачи вам! удивлены? Вы так старались взорвать сингулярность, а я взял и повторил эксперимент. Ну, отдайте мне ЛВП. Ремко стойте. Вы что-то упустили. Надо как следует подумать. Историю можно изменить. А! История пишется победителями. А вы проиграли. История пишется победителями. Точно! Здесь дело не в сингулярности. Это же вы попали в прошлое и вытащили Демичева из горящего здания. Помните? Не выйдет. Вы уже однажды пытались. И не сумели. Капитан Ренко, вспомните, кто был там помимо меня. Постой! теме чего нельзя! Тем другим человеком были вы. Да, он прав. Вы и есть аномалия. Значит, чтобы исправить историю, вам придется остановить самого себя. То есть убить себя? Вы просите человека пожертвовать собой, хотя вы ошиблись? Сколько раз там уже? Боюсь, Барисов. Вы определенно не вправе давать такие указания. Ленка, не слушайте его! Вы можете спасти мир. Казалось бы, капитан, вспомните, кем вы были в самом начале. Труднем из Улья. Я подарю вам новую жизнь. Там все, о чем вы только могли мечтать. Отдайте мне МВП. И мы будем править миром. Ренка, вы хотите стать частью этого мира? Оглянитесь! Посмотрите, сколько зла он уже причинил. У каждого реформатора были критики. Ренка, он не реформатор. Он убийца миллионов, диктатор. Остановите его любой ценой. Используйте МВП на сингулярность. Вернитесь в прошлое и убейте себя. Хм. какое заманчивое у вас предложение. Присягните мне на верность и убейте Парисова. Я наделю вас безграничной властью. Решайте сами, капитан. «Капитан, вы только что убили самого влиятельного человека в мире, но это ничего не меняет. Чтобы исправить ход истории, вам нужно вернуться в прошлое и помешать спасению Демичева от пожара». 2 1 красный борт на связи. Вы входите в воздушное пространство каторги 12. Вас понял, красный борт. Следую точно по курсу. До цели три минуты. Не знаю, зачем они нас сюда посылают? Тут же нет ничего интересного. Военная разведка — сборище клоунов. Молод-2-1. Сохраняйте скорости направления. Вас понял, Красный борт. Сколько раз видел? Не надоедает. Молод-2-1. Молод-2-1. Ложная тревога. Повторяю, ложная тревога. Задание отменено. Летите домой. Ха, ну что я говорил? Ничего интересного тут быть не может. Верно, товарищ?